Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и сегодня мы с вами поговорим о карме, а именно о том, как отличать, какие именно события происходят в вашей жизни, кармические или нет. Тема кармы сейчас очень популярна. И на самом деле этому термину, этому явлению приписывают зачастую те вещи, которые к этому не относятся. Например, если в жизни какого-то человека случается Неприятность в этом обязательно обвинят карму. Особенно если идет какая-то череда неприятностей, хотя бы кто-то один из окружения может сказать, что вот это у тебя какая-то карма плохая. Зачастую, конечно, так говорят в шутку, но на самом деле данное видео снято для того, чтобы пролить свет на термин «карма» и разобраться, что же на самом деле обозначает это слово. В переводе слово «карма» значит «результат», «следствие», «судьба». Соответственно, карма представляет собой естественную реакцию окружения на ваши действия, слова и поступки. Даже если вы делали что-то неумышленно, но все же совершили какое-то действие, за этим последует реакция. Но дело в том, что эта реакция не всегда бывает молниеносной. И порой понадобится прожить долгую жизнь, либо даже не одну жизнь, для того чтобы была возможность этим событиям каким-то образом вернуться в вашу жизнь и предоставить вам определенный урок. Конечно, в первую очередь нужно обращать внимание на индивидуальную карму на то, с чем человек пришел в этот мир и с какими событиями, скорее всего, ему придется столкнуться. Но также не стоит забывать о том, что есть карма семьи, рода и даже карма городов. Соответственно, будет определенная энергетика которая будет объединять всех людей, живущих в одном городе. Итак, не всегда событие, которое произошло в вашей жизни и вызвало огорчение, расстроило вас, испортило вам настроение, не всегда это событие будет кармическим. И сейчас я вам расскажу, по каким критериям вы можете оценить и понять, что событие, которое происходит в вашей жизни, 100% кармическое. Итак, первое. Это то, что вы очень остро реагируете на то, что происходит. Внутри вас есть очень сильное ощущение неприятия данного события. Вам сложно смириться, что так происходит. Вы не можете переключиться из этой темы на какую-то другую. Например, вы поругались с вашим руководителем. Конечно, вас вначале это очень сильно огорчило. Но затем вы нашли объяснение, почему так произошло, и смогли переключиться на другую тему. В таком случае данная ситуация не была кармической. Это просто, скажем, такой день. Но бывает так, что человек настраивался, шел к чему-то, и потом у него это не получилось. И, соответственно, после этого следует разочарование и бывает так что человеку сложно переключиться из этой темы он постоянно об этом думает и не может смириться с этим и мысли об этой ситуации вызывают сильную душевную боль они вызывают страдания даже на физиологическом уровне не только на эмоциональном вот в таком случае с большой вероятностью можно сказать, что эта ситуация была кармической. Если ситуация кармическая, она вас будет не устраивать, и сразу же появится желание здесь и сейчас этот вопрос снять, решить. Но если эта ситуация действительно кармическая, то решите ее быстро не получится. И чем больше вы будете пытаться как-то поверхностно решить этот вопрос, тем больше данная проблема будет усугубляться. Чаще всего мы отрабатываем карму в отношениях с другими людьми. Это могут быть наши родители, наши дети, возлюбленные, партнеры по браку или же даже соседи. Но не всегда тема кармы сводится только к отношениям. Свою карму вы можете отрабатывать через тему финансов, через работу, через ваше здоровье. Поэтому нужно обязательно еще и понимать, в какой сфере на вас воздействует карма. И нужно понимать, что карму стоит отрабатывать, но быстро это сделать не получится. Во всяком случае, если вы не осознаете, для чего вам это событие, и не осознаете, каким именно способом изнутри это можно решить, а не только поверхностно. Третий признак — Ситуацию можете решить только вы. Если ваше окружение, ваши друзья пытаются вам как-то помочь, они только усугубляют ваше положение. В таком случае ситуация действительно кармическая. Например, у вас случилась проблема на работе, из-за этого вы стали меньше зарабатывать и обратились за помощью к друзьям. Они вам одолжили деньги, но с этого момента проблемы финансовые еще больше усугубляются у вас сломалась ваша машина или нужно срочно что-то ремонтировать в доме и для этого требуются дополнительные деньги если происходит все именно таким образом что люди будто бы не могут вам помочь они вас не понимают это значит что ситуация кармическая если же в вашей жизни случаются трудности, какие-то неприятности, но при этом кто-то из вашего окружения оказывает вам помощь, поддержку, и после этого ситуация решается, значит в этом не было ничего кармического. На самом деле суть кармической ситуации заключается в том, чтобы научить человека чему-то, чтобы он вел себя определенным образом. К примеру, если случаются проблемы с финансами, то зачастую они направлены на то, чтобы научить человека зарабатывать и тратить правильно, иметь серьезный подход к деньгам. И если человек при этом пытается сделать так, чтобы другие решали за него его проблемы то этим он не сможет решить кармическую ситуацию, а наоборот будет ее усугублять. Если в вашей жизни возникла определенная ситуация, после которой вы почувствовали полное энергетическое обнуление, абсолютную потерю сил, значит, эта ситуация была кармической. Обычно вот именно такого рода ситуации вызывают сильное страдание, душевную боль, и моментально человек теряет силы. У него пропадает желание что-либо делать, наступает апатия, он даже пытается как-то ограничить общение, возможно, с другими людьми, ощущает изоляцию. В таком случае это действительно кармическая ситуация. Если же в вашей жизни происходит какая-то проблема, вы вначале на нее реагируете остро, но спустя день-два вы можете подняться и жить как и раньше, то в этом нет ничего кармического. Обычно ситуации кармические затягиваются на долгий период времени, на месяц, на полгода, на год и даже больше. В астрологии карму часто связывают с Сатурном и лунными узлами. Но на самом деле кармических указателей есть намного больше. И если знать об этом, то, соответственно, можно решить целый ряд вопросов. С помощью астрологии можно научиться корректировать свою карму, отрабатывать свою карму. С помощью астрологии можно также научиться использовать свою карму себе во благо. Ведь карма бывает не только плохой, наши наработки могут быть и хорошими. С помощью астрологии мы можем различать, в какой сфере есть очень высокая вероятность того, что будут происходить именно кармические ситуации. И это значительным образом помогает нам решить данные вопросы. Зная свою карму и особенности своего гороскопа с кармической точки зрения — можно сделать правильный выбор в профессии, ведь вы будете знать, в каких сферах жизни у вас есть опыт и наработки. И, соответственно, в этих сферах, используя свои Знания, вы сможете намного быстрее достичь результата, чем другие люди. С помощью кармической астрологии можно эффективно решить и личные проблемы, такие как безбрачие, вдовство, отсутствие детей или же определенные проблемы, связанные с детьми. Ну и, конечно же, кармическая астрология дает ответ на вопрос, есть ли определенная склонность к заболеваниям и как. Это можно избежать. Научиться находить ответы на эти и другие вопросы вы сможете благодаря нашему курсу «Кармическая астрология». Для того, чтобы получить план занятий, а также для того, чтобы оплатить этот курс, пишите на почту, которую я укажу под этим видео. До конца периода ретроградного Меркурия, а также пока Меркурий будет стационарен, будет действовать специальная скидка на этот курс. Поэтому, если вы не боитесь ретроградного Меркурия, точно так же, как не боюсь его я, то вы сможете в это время приобрести курс по сниженной цене. До скорых новых встреч! Пока-пока!